Привет! Сегодня мы разберем типы статей и отчетов в управленческом учете. И тем самым кассовые разрывы можно предугадать. Ура! Мы заработали денег! Самое главное заполнять ДДС движение денежных средств и затраты. В сервисе SmallRP отображаются оба этих параметра. Привет! Сегодня мы разберем типы статей и отчетов в управленческом учете. Узнаем, как посчитать прибыль, что такое платежный календарь, отчет движения денежных средств и беда. Обязательно подпишись на канал, ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, меня зовут Николай Ившин. Поехали! Отчеты в финансовом учете. Первое ⁇ это баланс, второе ⁇ это отчет прибыли, он же PNL, третье ⁇ это отчет движения денежных средств, это ОДС, и платежный календарь. Это четыре основных отчета. Первые три относятся к финансовому учету, а платежный календарь ⁇ это больше завязанная тема на планирование, чтобы предотвращать кассовые разрывы. Подробнее о кассовом разрыве я говорил в прошлом видео. Теперь о каждом пункте подробнее. Баланс ⁇ это то, сколько денег у компании есть, где они, собственно, лежат. В нем вы смотрите на каком кошельке, сколько осталось денег, сумма остатков этих кошельков и есть баланс вашей компании. У каждой компании свой баланс. Например, у Пети, э, Иванова, э, он такой, 50 тысяч у него на руках, э, 80 тысяч он должен э, клиентам, да, 110 тысяч у него, допустим, на расчетном счету, и на карте лежит у него 600 тысяч. Сумма всех этих кошельков – это есть его баланс. Он может быть плюсовым, может быть минусовым. Второй отчет – это отчет прибыли, она состоит из выручки себестоимости, э, далее идет валовая прибыль, это выручка минус себестоимость, она же маржа. Кстати, если разделить валовую прибыль, она же маржа, поделить на выручку, то мы получим маржинальность. Она же доля валовой прибыли выручки, промотая обратно и пойми, что это такое. Общие затраты это связь, аренда, коммуналка, из них мы учитаем, их мы учитаем из валовой прибыли, Почитаем, получаем ебеда. Это операционная прибыль. Из нее мы вычитаем налоги инвестиционные затраты, и получается чистая прибыль. Ура, мы заработали денег. Дальше мы забираем дивиденды, и остается нераспределенная прибыль, которая уже лежит где-то на складе, либо на кассе. Бывает, конечно, что нераспределенная прибыль также в минусе. Она лежит на кредите в банке. В принципе, все как в личных финансах когда мы тратим больше чем зарабатываем Итак, это не все страшно так как кажется данный отчет там формируется автоматически так же как и баланс это у нас есть все в сервисе smallrp.ru ссылку на него я оставлю в описании более профессиональное внедрение проводит наши финансовые директора на аутсорсинге информация по которым тоже будет в описании к этому видео далее третий отчет это отчет движения денежных средств он же уддс очень страшное слово по-английски еще страшнее его называется отчет слово но я предлагаю его называть по-русски чтобы было проще отчет движения денежных средств средств. Отвечает на вопросе, куда все ушло и откуда все пришло. Он визуально может напоминать счет по прибыли, так как у нас есть там и поступления, и дивиденды, и аренды офиса. В некоторых случаях это даже одно и то же в некоторых бизнесах. Формируется он очень просто. Самое главное заполнять ДДС, движение денежных средств. Его на ежедневной основе и ничего вообще не пропускать. Последнее это платежный календарь. Это очень крутая штука. Он показывает, когда может случиться кассовый разрыв и что нужно сделать, чтобы можно его было предотвратить. Благодаря платежному календарю вы можете уже за месяц видеть, что вам не хватит денег и конкретно сколько. По сути, это такой калькулятор, который берет деньги, которые у вас есть на сейчас, плюсует то, что должно прийти, и минусует то, что должны потратить. В итоге показывает вашу реальную финансовую ситуацию на определенный день. И тем самым кассовый разрыв можно предугадать. Не в моменте, да, когда он уже случился, а заранее, там, за неделю или за месяц вперед. Также финансовое планирование есть в балансе, да там в балансе по планированию есть дебиторка, то, что нам должно прийти, и затраты. В сервисе SmallRP отображаются оба этих параметра, которые сравнятся с текущими остатками на конкретный день. Программа сама все распределит за вас, это очень удобно и просто. Если у вас специфический случай, на помощь вам придут а, наши финансовые директора на аутсорсе. Теперь остановимся на типах статей финансового учета. Их всего три. Это приход, деньги, которые приходят, да там это либо ввод в бизнес, либо клиенты нам платят. Расходы, деньги, которые мы тратим и переводы, например, мы с одного кошелька на другой переводим. С расчетного счета выводим деньги, например, на наличку. Если вам интересно узнать подробнее о видах операций, ставь палец вверх под этим видео. И я расскажу о них в следующий раз. Любые отчеты, которые мы сегодня разобрали, вы можете вести в сервисе по учету финансов smallerp.ro. Целых две недели вы можете делать это бесплатно. А также более профессиональное и гибкое ведение смогут провести наши финансовые директора. Так что настраивайте управленческий учет в сервисе, либо оставляйте заявку на консультацию по поводу финансовых директоров в описании к этому видео. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А еще задавай вопросы в комментариях, я обязательно отвечу на них в новых видео. А сейчас переходи на мой канал и погружайся в мир финансов. И помни, качество твоей жизни зависит напрямую от того, как ты управляешь своими деньгами.